и всем привет дорогие друзья с вами значит Жора вы находитесь на канале Кириллешке и сегодня вам покажу тариал, как значит, установить скин на майнкрафт значит э, способов конечно покажу несколько но вот самый легкий способ в вот, э, э, сегодняшнем видео. видео будет несколько как установить скин это сейчас первое называется значит, э, как установить скин на майнкрафт короче вот нам нужен абсолютно любой значит браузер поисковиковый мы к примеру вот заходим на опера, у меня вот есть опера, у меня есть еще есть интернет, только ну, интернет, интернет-эксплорер, но только он очень термозной, поэтому по этому браузеру мы с вами не будем заходить. Да, здесь, вот зашли мы в наш браузер, поисковик, который, кстати, нам очень сейчас пригодится, э, тут у меня здесь, есть такой, был, попытка сделать еще один татуяльчик но ну, не получилось так если ну, просто вот, смотрите, вот здесь вот ссылочка будет подписание конечно но вот если вы не хотите просто по ссылке жмякать просто увидите здесь вот. Новое. скин вот тоже был поиск нового скин хотя я не буду Новое. скин просто веду и все, ну скин, а Google только можете просто везде вести новый скин, но ссылочка просто будет по описанию. Так, вот ссылочка будет по описанию, будет объяснено, вот, вот, заходим вот на первый сайт, просто заходим вот первый сайт, нова скин, Minecraft скин Editor. ну заходим, а поисковичковой, убираем и сюда просто переходим опять, опять же. и вот если вы просто первый раз зашли на этот сайт на своем компьютере то здесь появится обычный значит э, как бы скин стила я тут уже не один раз заходил на этот сайт поэтому на, у меня тут не один уже скин я, у меня тут уже есть скин в общем я поставлю на паузу сформулирую свой скин и пока вот я делаю его свой не знаю. Короче, ну, быстро очень вот, все пройдет. Я же на паузу поставлю. Для вас это не будет заметно. Для меня это будет очень много мук. Ну вот, я сделал м -м, свой скин. И как же его скачать? Э -э, как его скачать? Вот этот вот скин. Скин наподобил ложки. М -м, подписывайтесь на него канал, ставьте ему лайки, оставляйте ему комментарии. Подписывайтесь на его канал тоже. Все обязательно обязательно подписывайтесь. Так, как же этот вот скинчик, вот, скачай, вот этот вот наш скачает, вот этот скинчик, такой замечательный. Мы просто вот, видим вот в правом верхнем углу, вот такие вот э, штучки. И здесь вот есть фото, сейв, апли и signa in. Мы просто нажимаем save. А в save у нас что? А что у нас в сейве? А в нас вот такая штучка Такая очень веселая штучка И мы вот так вот просто жмякаем на эту штучку правой кнопкой мыши И сохранить изображение как? Выбирайте в какую папочку сохраните это изображение Ну, я так, не буду сохранить, наверное Я сохраню загружечки Вот, хлопчей И сразу же можете просто вот, э, вот сюда вот прямо сохраню Все, загружено, все вот Просто выключаем вот сюда все вот вы ну, можете оставить, конечно, этот сайт, если вам он нужен. Я просто его Теперь, что я поднимаю как единственное, я захожу вот в ту папочку, в которую я, значит, спрятала ту самую штучку. Нет, которую... ну, вот. вот у меня вот... Ну, вот вот И теперь нужно просто вот найти вот, вот папочку Майнкрафта коренную, да? Вот, Майнкрафт. И у меня тут есть папочка такая интересная, называется Папочка Бин. Бин, папочка очень кстати, интересная папочка вот эту вот, вот, папочку заходим Здесь ма майнкрафт ма ма ма майнк Minecraft и вот мы этот майнкрафт должен быть у вас если x у вас он будет точка джар и ну, просто вы заход, нажимаете правой кнопкой мыши, мыши нажимаете его сначала левой кнопкой мыши просто один раз левой кнопкой мыши а потом правой кнопкой мыши и ну, это, должны найти папочку такую открыть с помощью вот открыть с помощью у нас и выбираем vir, Winrar архивер Открываем э, через Winrar архивер Значит, вроде как ужасно. Но, и, значит, ищем папочку mob. По-английски она написана. Значит, вот где-то у нас она здесь должна быть. Сейчас. Так, так, так, так. Вот mob. Вот все, заходим в mob. Ищем просто вот этот вот. Вот этот вот. вот. Видите, вот, она называется char. По-английски png и мы вот заходим в нее, потом какой там её, её скин, а вот у меня тут, тут другой же скин, тут и реаловский, очень кстати, интересный. Вот просто берем и, и удалить файлы. Вот. потом, вот смотрите, мы ищем вот это вот самое загруженное, вот что мы загрузили, да? Загруженное! И просто вот пихаем его сюда, тут вот загруженное. Просто нажимаем ОК, пихаем в Теперь мы просто ищем это сразу PNG Просто вот ищем переименовать. переименовать файл. Переименовать вот все. Вот, и просто оставляем PNG. PNG просто оставляем А вот все, что остальное, значит, удаляем. Вот все просто и стираем вот эту фигню. И как у нас называлось прошлое? Вот эта вот штучка. Мы также просто называем так вот чар. Все, вот чар, так как нужно называться char.png и все а потом вы просто-напросто заходите в игру ну и как бы что у вас там че вы не спросите что у вас там а у вас там тот самый скин который вы захотели установить и вот вы будете играть с этим скином проверьте это вот никогда вы не ошибетесь из этого значит, вообще никогда не ошибетесь значит вот мой туториальчик был как установить скин на майнкрафт значит вот и кстати, дорогие друзья, я вот очень скоро начну стримить Только мне надо загрузить партнерскую программу, а партнерская программа у меня не может без нее стримить. У меня там какая-то фигня не загружается. Но очень скоро, когда у меня появится нормальный Майнкрафт, у нас с вами появится, значит, первый стрим на канале. Будет первый стрим. И, в общем-то, значит, я сейчас видео не буду ставить рендериться, я прямо так его выложу. А вообще не знаю как рендерить видео кстати очень много всяких фиг и в общем то всем спасибо за просмотр ставьте лайки оставляйте подписывайтесь на канал ставьте лайки оставляйте комментарии а с вами был Жора Вы с... были на канале Киришки Всем удачи и всем пока